Что над моей головой? Ну вот так подойдет. Сейчас учу. И, и так... ты не мешаешь, так. Начинаем обзорчик. Сталкер, mm -hmm. продолжение. Второй эпизод. Тень Чернобыля. Оригинал. Спонсор Asus. Филипс. А, и средств нет и... и, и, и Леха. не, ну реально сколько я тебе должен буду за пекарь я запучил знаешь, Лёха? Все, х ⁇ да. Теми. Знаете, Хрен ты его. ну, х ⁇ да. Миша, можно без своих комментариев? Х right? да, я... ⁇ да, да. Х ⁇ да, ну, х ⁇ я... я... да. ну, <плот> Ай! Ладно. Вс. Не, не допренд... успел? Не допрыгнул. Ты мыши на половой стоит. Блин, точно я на поле, бля, хуйню. Не забудь поесть. А нет, я вообще не знаю. Как тот раз. Первый раз с трупами играл. Блин, охнал. И шо, в оригинальном сталкере обычном, здоровье восстанавливается, даже от бинтов. Тебя Есть оригинал. Так вот я тебе руку объясняю. Не крякнутый. Это... Но в крякнутом все можно. <клыш> ну это как крякнутый? Нет, не мод. У меня чистый оригинал. Сталкер, но ломаная версия. Это можно, все что хочешь. Как оказалось, это не ломаная версия, это просто дополнение. Человек добавил. То есть можно от, от двух артефактов ты живой и мертвый. Живее и То есть тебя убить невозможно. У тебя с пистолетом, с автоматами, тебе пофиг. Просто в тупую бежишь. У меня была эта версия. Да, хотел. Ты как раз на Юлином компе играл. Mm -hmm. well, actually, это был мод. Это не мод был. Была чистая игра. Угу. Чистая игра, которая называлась солянка, Нет! <свят> Этот. Ты им потом моды поставил. Парочку. А так, поначалу. Это была чистая игра. О, 440 патронов. Заебись. Они <свят> а 40, блядь. Поперс один. Ты бы их вообще продал, блядь. Бабки Прям? были бы. Эдин нахер. Оружие Комментатор. убрал. Комментатор. Ты ствол-то убери. Комментатор, рот закрой. Ты ствол-то убери. Сейчас Оружие я... убрал. Тебе клепик сейчас поставить или нет? Оружие убрал. <звук> Оружие <звук> убрал. Миша, ты сейчас дай... Думаю, пойдешь спать. Оружие убрал. Спать пойдешь.